Медитация обладает алхимической силой. Она трансформирует все ваше существо. Она разрушает все ограничения, всякую область. Она несет широту. Медитация помогает избавиться от многих границ. Границ религии, наций, расы. Осознанность помогает не только избавиться от всего рода логических, идеологических ограничений. Дюй. Но также помогает выйти за пределы тела и ума. Она позволяет осознать, что вы чистое сознание, ничто другое. Тело только ваш дом, вы и не тело. Ум только механизм для пользования, он не хозяин дома, он только слуга. Осознавая, что вы не тело и не ум, вы постепенно расширяетесь, становитесь больше и больше. Постепенно вы становитесь подобным океану, подобным небу. Эта трансформация несет победу и славу.